Почему, как бы, почему это может быть, может быть важно? Потому что нормальному человеку это слово вызывает вот такую реакцию. Те словосочетания, на которые самая дорогая контекстная реклама, дальше видно... А это... Какие да, да. это в основном юридические, в основном юридические конторы. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.